Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. Сегодня я хочу вам поведать об очень интересной штучке. Если вы включаете экран блокировки или вдруг приходит какое-то сообщение, то вы знаете, что он работает включенным всего лишь 15 секунд. Если приходят какие-то длинные сообщения, и они у вас разрешены, да, чтобы их было видно и прочитать, вы, конечно же, не успеете за это время. Но сейчас есть такая возможность, как полностью изменить эти параметры и сделать включенным экран блокировки настолько, насколько, в принципе, вы хотите или что доступно системой. Давайте, дорогие друзья, сейчас рассмотрим, как это можно сделать. Сделать это можно с помощью такого отличного... Приложение как Good Look. Вот оно, это приложение. Если вы не знаете, что это такое, и оно не работает, кстати, в России, вы можете посмотреть у меня видосик в описании видео о том, где ее взять, как установить и что значит каждый из этих пунктиков. Нам же нужен с вами единственный сегодня пунктик. Это Lock Star. Нажимаем Lock Star. И дальше мы с вами, смотрите, видим Lock Screen. Сколько доступно? 15 секунд. Нажимаем на него. И видим, что у нас здесь их намного больше. Ну, вначале может быть, конечно, не так. Он будет доступен, как у меня, допустим, да. А вот в таком вот виде он у вас будет. Все, нажимаем LockString. И здесь до 10 минут, дорогие друзья. Почему доступно до 10 минут? Это может не сразу так быть. Почему? Сейчас объясню. Заходите вы с вами. Допустим, в описании видео нам нужен дисплей. Нажимаем на дисплей и, пожалуйста, тайм-аут. У меня стоит тайм-аут до 10 минут открыт. Вы, допустим, задаем, если мы сейчас с вами 2 минутки. Задали 2 минуты. Вот, пожалуйста. Теперь заходим обратно в наш Good look. Вышли, еще раз зашли. И мы с вами видим, что доступно только 2 минуты. Поэтому, если вы здесь зададите, допустим, э, так скажем тайм-аут 10 минут, то и в скрин у вас будет доступно 10 минут. Пожалуйста. Ну, 10 минут много, я думаю, что вот минутку вообще в самый раз. А вот такая вот интересная, шикарная вещь доступна нам с Good Look.